Аллаху Алейким, Атаби Мухаммад Алейхиссаллах. Из юрточек, башковатых доштелей мы с вами кое-что слышали. Следа Узбекистан, МИЛЛИ, Терма Джамаладе, я не як раз увлекся. Мурат Ханторай, Узбекистане с его бега с президента. Шаркият Мир Аманович Мирзиаев, и президенты мы с ним киавы. Ответ умара, что Муратат был. Азуртошер, в видео дохуя чекор не махка далегине, вр вязиат не далегине, бля балась. Берхамет. Ассаламу алейкум Азуртошер, Ассаламу Аз ютус, да, я ганяю, я тема, старый нэмпер, буканал, аббона, боли, и я тема, старый нэмпер, а медзеро, буканал, хак, кинец, лад, и я тема, и я тема, и я тема, и я тема, и я тема, и я тема, и Азербайджанцы, Марат Кяхантораев, башкирик, это Анатолий Юмараев, который впервые Брежкен, узадади ген, гепбар, в народе. У нас в уртаме, да халаса, в этом днижаге, байрагам зане баланкотар, тради ген, чемпионлармиз юдек куб. ММА 6000, отчел рвадлэнгун Моддива и моральной, желтая, огромная хвоя далеки, хамамзана, исламизд, в фидерет совчили где, бз сизки тушькин, а кемизди что бз полувалы, если кимьетур ишанал месик, бз он, адамки ишанмиемиз, но бз сизки тушькин,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 Армсава плаги короб, звёздыми мы с усава плана с вас. Бу речела на кем была? А Бу из дике хам мы юшлеке. Ин коньят дико. Юш келеди ауладымз а узан жена я челикимас, именно спорт где кизик, жду ошкенда, потому что хамас где умит веру дис, ве пол спорт комплексла, спорт инвентарла, зокка бармелик, ман узм, кучем волосы вожем, жду до коп, хокльем ман но мане холод танштам, садокатли, کردم. سیدن اون نیو aldم. شو اون نیو که گفتم یوشلیک کورس اتدم. سیدگی هواستقلب و تنگ فدایی بولب. یهشکه حرکت کنم. شدت یه غلیم من همه MMA پالوونلاره MMA سپرتی که یه غلیم میشه. سیدگی شنب MMA یک جام لندیکه. Юрт башымыз, президентымыз, Янг Узбекистан, барпай эччларда, уларга ярдамчи болушке бел баола жанмас. Аз гине босем, хисамиздяна кошсе димас. Эмеме асат асат 10 15 йил, бу маганчлар, мана брильд ташкыл топуп, бутун дүниоге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 вот в Дуньяге пандемика идет, а в Узбекистане мы карантин волда. Мы же в Швейцарии, в Львове, у кубка Лармона 300000 ортоходам, где карантин по идти, до кассалидания, не медану, куркаб, уйдёт утром, астана. Европа уйдем, сюда выйдет. Уйму Европ, Sho internetli çıkarmadı videola annomadik Noronlardandan havar oldik bolala uyudan havar oldik Kam tamminlangdan havar oldik yurt boşumuz etkalarda de hiç kim yurtumuzda betibor komadı biz siz bilan uzunon yolga и мы с Брлашем скери. Вот и Мухаммад Аливич. Минлаб ММИ спортчилар Мы знаем, что ММИ Рахбарли и Хайдшиз и Мы мы ММА бугун Сусга Мухточ. На самом деле, если мы будем заниматься спортом, то ММИ-Бугун, Сусга Мухточ, Сусга Мухточ, Сусга Мухточ, Сусга Мухточ, Сусга Мухточ, Сусга Мухточ, Сусга Мухточ,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 Мам хорошо. Меня один уверяет вижу мersет трицы блока. Я живу young Г.ond exemplo ми пр hating and left van т Sem Ashд ir с претербur Jers Combine Можно говорить о МС, я дам все утро против мис contra facebook гал encouraged у то не Бутун там Чувствительность у нас у ММА сатса ощута. Якше якше байесловиза гамам из чего мыз? Ну, мане она обухорода узрвза. у нас у Летнезал ходит. Гамма ничего мыз, зубурга Здравствуйте, Алтабиэке! Меня зовут Иудаш Фельхом. Я занимаюсь уже 15 лет борьбой самбо и боевой самбо. являясь являюсь мастером спорта международного класса. Обращался к вам с просьбой, хотел обратиться к вам с просьбой вернуться и стать снова президентом Ассоциации ММА. Так как я 10 лет назад еще мне предлагали заниматься ММА и выступать, но я не хотел, что я не видел перспектив. И после того, как вы пришли в ММА и стали президентом, я понял, что я могу там продвинуться и чего-то добиться в жизни. И после вашего прихода я решил за 10 лет все-таки выступить и дебютировать в ММА. И Моя просьба ради нашего будущего, ради будущего ММА Узбекистана, пожалуйста, вернитесь. Мы вас просим от всех спортсменов, отлично от меня. Я хотел бы дебутировать в ММА только под вашим руководством. Прошу вас, возвращайтесь. Мы ждем вас. Спасибо большое. Саламу алейкум. Манхума Ибрагимов. Саксильдам, у нас есть Турция, которая дала нам борода, Хозермане, Узбекстон, ММС, это 80 в городе, это не было в городе, это не в ты за что изо всех? Кто? Каждый день мы бригадисты, мы маслом заедешьели. Итого, 10 Мы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 Кирилл, сейчас у тебя, Нам какие-то сориемы. Assalamu alaikum отвейки. и, праберсянал спортчел. Алдымыз, уркин бешил, онил уркин махсатыло на яликем яликем у меня был ММА, и Здравствуйте, Атабек Мухаммад Алиевич. Меня зовут Жуакин Самир. Пока что я начинающий боец. В Узбекистане многие бойцы, благодаря вам, вышли из тени, вышли на новый уровень. У нас появилась возможность тренироваться с лучшей экипировкой и в лучших залах страны. Благодаря вам, Многие бойцы были смотивированы, начинающие такие же, как и я. Мы в вас поверили. Не покидайте нас, пожалуйста. Мы не представляем без вас роста ММА такими темпами, какими выйдем мы сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Мухтарм Шаркет Мараманович, отобе Мухаммад Алиюч, ММА спорту, чун, жуде копишкал дали. У киши баш хич кем кос-кос одам ларге, Иштамай, кумак берили. Без Узбекистан де ММА спорту рвач ланеше. ММА спорчилар ечден, яна, дохалесе, юз лап, жахан чемпионлара чу киши, чун, отобе Мухаммад ки Shu masalada bizaga ko’mak berishizi sizdan iltimos qilamiz. Biz sizga ononamiz va suyanamiz. Shovkat Muromon Albatta firlarda